Вам постоянно кажется, что все, что вы говорите, остается без внимания? Вы озадачены, почему люди все время игнорируют вас. Но что, если это связано с тем, что вы, возможно, делаете? Общепризнанной истиной является то, что наличие хороших и здоровых отношений может сделать вас относительно более счастливым человеком по сравнению с другими. Среда, в которой вас постоянно игнорируют, может оказать негативное влияние на то, как вы думаете о себе и других. Это особенно верно, если вы не знаете, почему они это делают. Как вы думаете, могут ли у вас быть какие-то привычки, которые заставляют людей игнорировать то, что вы говорите? Прежде чем мы начнем, пожалуйста, обратите внимание, что это видео призвано помочь вам получить представление об этом, рассматривая возможные причины, по которым люди игнорируют вас. Важно иметь в виду, что это не направлено на то, чтобы выставить какого-либо человека в дурном свете. С учетом сказанного, вот пять привычек, которые, возможно, заставляли людей игнорировать вас. Во-первых, вы не слушаете других, чувствуете ли вы, что склонны говорить намного больше, чем другие люди? Или что ты говоришь только о себе? Если ответ «да», это может быть причиной того, что люди игнорируют вас. Постоянные разговоры о себе, не позволяя другим людям вставить ни слова, могут раздражать многих людей. Это показывает, что вас не волнует точка зрения другого человека. Отношения строятся по принципу «отдавай и бери». Если вы хотите, чтобы вас слушали, когда вы говорите, вы должны слушать и других. Конечно, причина, по которой вы много говорите, не обязательно означает, что вы не заинтересованы в других. Возможно, вам есть чем поделиться, или вы думаете, что общение с другими людьми может быть для них проблемой. Скорее, это создает неправильное впечатление. Во-вторых, вы слишком много критикуете. Вы из тех, кто хочет лучшего для своих близких и всегда говорит им, какие ошибки они совершают. Если это вы, то у вас поистине замечательный и заботливый менталитет. Однако часто такой менталитет может привести к тому, что вы будете слишком сильно критиковать людей, особенно если вы сосредотачиваетесь только на их ошибках. Впечатление человека, который умеет только критиковать, в конечном итоге приведет к тому, что вас все будут игнорировать, даже если у вас самые лучшие намерения. Это не значит, что вы должны просто позволять своим близким совершать ошибки, ничего не говоря. Взвешенная критика важна для личностного роста. Однако подбадривание и комплименты в сочетании могут помочь смягчить остроту критики. В-третьих, вы полны негатива. Всегда ли стакан для вас наполовину пуст? Вам когда-нибудь хотелось избегать кого-то, кто обычно говорит только негативные вещи? Если ответ «да», то вы знаете, как люди реагируют на негатив. Когда вы постоянно жалуетесь или говорите негативные вещи, это может быть причиной того, что люди игнорируют вас. Согласно исследованию, люди избегают негатива любой ценой, поскольку он действительно может повлиять на настроение и общее самочувствие других людей. Поэтому возможно было бы неплохо провести быструю проверку реальности и убедиться, что вы не являетесь источником негатива для своей социальной группы. В-четвертых, ваше присутствие не привлекает внимания. Чувствуете ли вы, что люди не обращают слишком много внимания на то, что вы говорите, даже когда они только познакомились с вами? Причина, по которой люди игнорируют вас, даже когда вы только что познакомились с ними, может быть как-то связана с вашим присутствием на публике и уровнем вашего доверия. Исследования показывают, что люди, как правило, привлекают и уделяют больше внимания тем, кто обладает высоким уровнем уверенности и производит положительное первое впечатление. Итак, если вы чувствуете, что ваше присутствие не привлекает достаточного внимания, хорошим началом может быть принятие мер по повышению уровня вашей уверенности. Важно работать над языком своего тела и тем, как вы подходите к людям, когда вступаете в разговор. Эти факторы являются ключевыми для обеспечения того, чтобы ваше присутствие ощущалось и люди начинали обращать на вас больше внимания. В-пятых, вы слишком много думаете о том, что собираетесь сказать? Считаете ли вы себя тихим во время групповых бесед? Чувствуете ли вы, что разговор продвигается быстрее и вы не можете найти окно, чтобы перейти к нему? Если это так, то наиболее вероятная причина, по которой вы чувствуете, что вас игнорируют во время разговоров, заключается в том, что вы слишком много думаете о том, что собираетесь сказать. Это очень естественно, и почти все так делают. Когда вы слишком много думаете во время разговора, у вас может возникнуть ощущение, что вы много участвуете из-за всего того, что вы обдумываете в своей голове. На самом деле вы говорите гораздо меньше, чем думаете, и у людей может сложиться впечатление, что вам это неинтересно. Поэтому другие могут игнорировать вас просто потому, что думают, что вы не хотите общаться. Однако будьте уверены, что не во всем виноваты вы. Вы можете контролировать только свое собственное поведение, а не поведение других людей. Важно помнить, что выполнение описанных выше действий не делает вас плохим человеком. Всегда есть шанс, что те, кто игнорирует вас, просто не заинтересованы. Нет необходимости менять себя ради людей, которые не заинтересованы в установлении отношений с вами. Вместо этого лучше перенаправить энергию на людей, которые действительно заинтересованы в вас и заботятся о вас. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о некоторых привычках, которые могут заставить людей игнорировать то, что вы говорите. Описывает ли что-нибудь из этого ваш опыт? Что, по вашему мнению, является самым мощным? Оставьте комментарий ниже о ваших встречах с ними, если хотите. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться любыми мыслями, которые у вас есть. Кроме того, хотели бы вы продолжение, показывающее, как избавиться от этих привычек? Пожалуйста, дайте нам знать, что вы думаете. Если вы нашли это видео полезным, обязательно нажмите кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с теми, кто интересуется, почему другие всегда обходят их стороной. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик для получения новых видео. Супер спасибо, что посмотрели!